Процесс номер 17. Колесо внимания. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда понимаете, что текущая вибрационная точка притяжения находится не там, где бы вы хотели? Когда понимаете, что испытываете негативные эмоции по отношению к чему-либо важному и хотите вместо этого испытывать положительные эмоции? Когда случилось что-то неприятное, и вы хотите изменить свою точку притяжения, чтобы подобное больше не повторялось. Когда стараетесь добиться ощущения свободы и облегчения. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Колесо внимания» будет наиболее полезен в том случае,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 В силу собственного жизненного опыта, многие люди приобретают убеждения, ведущие к вибрационным моделям, которые не позволяют осуществиться их желаниям. Тем не менее, люди продолжают горячо отстаивать их, аргументируя тем, что в конце концов это правда. Мы хотим еще раз напомнить вам. Единственная причина появления в вашей физической жизни этой самой реальной материальной правды – состоит лишь в том, что кто-то когда-то направил на нее свое внимание, чем, собственно говоря, и сделал правду такой, какая она есть сейчас. Но если кто-то постарался и сотворил для себя собственную правду, то это еще не означает, что она имеет какое-то отношение к вам и к той жизни, которую вы создаете». В бесконечных попытках документально зафиксировать факты и события вашего времени, вы удерживаете себя в состоянии вибраций, которые подтверждают правду или, точнее говоря, те факты, которые вы изучаете. Вы зачастую даже не осознаете, какой огромный вред себе причиняете. Вы можете возразить, что делаете свои выводы только на основе собственного жизненного опыта, который подтверждает факты, но это происходит вовсе не потому что тот или иной факт является незыблемой истиной. Просто вы, благодаря вниманию, направленному на данный факт, достигли с ним вибрационной гармонии, а закон притяжения подобрал вам соответствующий жизненный опыт. Иногда некоторые люди говорят нам, «Но, Абрахам, я же не могу полностью игнорировать то, что является правдой». И мы отвечаем, «Это стало правдой лишь потому, что кто-то направил на этот объект свое внимание». Вы должны понимать, называя что-либо правдой, вы на самом деле говорите следующее, «Поскольку люди уже направили на это свое внимание и, согласно закону притяжения, сделали это частью своей жизни, значит, мне следует делать то же самое». Иными словами, «Даже если мне совершенно не хочется», я буду поступать определенным образом только потому, что так делают другие люди. Но ведь на свете очень много вещей, которые тоже являются правдой, но при этом не противоречат вашим желаниям. Немало и таких, которые, будучи правдой, вам совершенно ни к чему. Так почему бы не начать обращать внимание именно на то, чего вы хотите, делая это частью своей жизни, своей правдой? Лично мы горячо рекомендуем вам всегда поступать именно так. Однако большинство людей, к сожалению, не умеют осознанно управлять своими мыслями и выбирать из них только те, что дарят положительные эмоции. И поэтому они, даже не осознавая, что на самом деле делают, вырабатывают определенные мыслительные модели, которые становятся постоянными и используются изо дня в день. Конечно, Многие из этих моделей приносят неоценимую пользу, но другие могут нанести огромный вред. Процесс «Колесо внимания» был разработан специально для того, чтобы помочь вам изменить те вибрационные модели, которые не являются полезными. С его помощью вы можете практиковаться мыслить позитивно и, следовательно, значительно улучшать точку притяжения. Мы бы порекомендовали уделять этому процессу 15 или 20 минут всякий раз, как вас начинают удаливать негативные эмоции. Вы также можете обращаться к нему, когда с вами произошло что-то крайне неприятное. Пригодится он и в том случае, если вам хочется усилить ощущение ясности и определенности в жизни. Сильные негативные эмоции всегда показывают, что у вас есть отличная возможность повернуть поток энергии в нужную сторону. Обращаясь к процессу «Колесо внимания», вы можете ощутить значительное улучшение ситуации, и способ, которым вы этого достигнете, будет весьма впечатляющим. Мы советуем обращаться к процессу «Колесо внимания» всякий раз, когда в вашей жизни появляется нечто крайне для вас нежелательное. В этом процессе вам необходимо сформулировать утверждение, которое бы соответствовало вашему желанию. Каким образом можно узнать, что вам это удалось? По чувству Иначе говоря, данная формулировка должна успокаивать вас и поднимать настроение. Вам следует найти точное определение своему желанию и сфокусироваться на нем какое-то время. А затем вы сможете развить и усилить его, а также найти новые подтверждающие его факты. Словом, как только вы сумеете найти для себя приемлемую формулировку и задержитесь на ней как минимум 17 секунд, то тем самым позволите другим мыслям дополнить ее и, следовательно, дадите импульс для возникновения нового убеждения. Как заниматься процессом? Вот с чего следует начать. Нарисуйте большой круг на чистом листе бумаги, Затем в центре этого круга начертите еще один, поменьше, приблизительно 5 сантиметров в диаметре. После этого откиньтесь на спинку стула, расслабьтесь и смотрите на маленький круг. Почувствуйте, что ваш взгляд сфокусировался на нем. Теперь на несколько мгновений закройте глаза и направьте свое внимание на произошедшие события, которые пробудили в вас сильные негативные эмоции. Четко определите для себя, чего вы не хотите. Теперь настала пора сказать себе «Я совершенно точно знаю, чего не хочу». Так чего же я хочу? В процессе определения того, чего вы не хотите, как, впрочем, и того, чего хотите, наиболее полезно делать это посредством своих ощущений. Например. Я ощущаю себя толстым, а хочу ощущать стройным. Я ощущаю бедность, а хочу чувствовать себя богатым. Я чувствую себя нелюбимым, а хочу чувствовать, что меня любят. Я чувствую себя обманутым, а хочу чувствовать уважаемым. Я чувствую себя больным, а хочу чувствовать себя здоровым. Я чувствую себя бессильным, а хочу чувствовать свою силу. Теперь за внешней границей большого круга напишите утверждение о том, чего вы хотите. Ощущения подскажут вам, какое из них подходит наилучшим образом. Другими словами, вы легко сможете почувствовать, когда формулировка не подходит, и центробежная сила сбрасывает вас с вращающегося колеса на землю. Или же наоборот, когда ваше утверждение настолько близко к желанию, что способно удержаться на колесе и противостоять центробежной силе. Процесс «Колесо внимания» является столь эффективным, потому что формулировки, которые вы пишете, выбраны вами совершенно сознательно. Эти стереотипные утверждения, которым вы уже верите и которые при этом совпадают с вашими желаниями. Другая причина эффективности процесса — сила закона притяжения. Согласно ему, если вы удерживаете мысль более 17 секунд, она притягивает к себе другую, ей подобную. Когда две похожие мысли встречаются, между ними как бы пробегает искра, которая делает их еще более сильными. Стереотипное утверждение лучше поможет вам удержаться на вращающемся колесе чем формулировки более личного характера. Сила колеса внимания в том, что, делая подобного рода утверждения, в которые вы уже верите, и удерживая на каждом из них внимание, по крайней мере, в течение 17 секунд, вы получаете возможность перейти на более чистую вибрацию, расположенную уже ближе к вашему желанию. Итак, предположим, что вы готовитесь к процессу и собираетесь написать «Мне нравится мое тело» или «С моим коленом все в порядке». Но как только вы начинаете записывать эти слова, то чувствуете, что что-то не так. Ваши эмоции подсказывают, что подобное утверждение не направляет к вам поток энергии, поскольку вы чувствуете внутренний протест и раздражение. Такие утверждения только усугубляют ваши ощущения излишнего веса или боли в колене. Следовательно, подобная формулировка желания оказалась слишком конкретной. Это можно сравнить с попыткой вскочить в поезд, который мчится на всех парах. Вас все время будет с него сбрасывать. А можете ли вы представить себе, что пытаетесь сесть на карусель, которая кружится слишком быстро? конечно, все ваши попытки закончатся провалом. Но если карусель замедлит свое вращение, то вы сумеете на нее взобраться, и когда она снова начнет набирать обороты, уже успеете устроить с полным комфортом. Что вам нужно сделать, так это снизить скорость, то есть ослабить собственные убеждения. Тогда вы добьетесь успеха, и когда вы сядете на карусель, то сможете начать потихоньку увеличивать скорость своих вибраций. Далее. Методом проб и ошибок вы выбираете следующую формулировку. Например, вы можете написать что-нибудь вроде «Я знаю, что физическое тело реагирует на мысли». Отлично. Это уже гораздо более мягкая формулировка, причем вы в нее верите но все-таки она заставляет вас немного на себя злиться и вызывает смутный внутренний протест. Таким образом, вы понимаете, что и данная формулировка не самая подходящая для начала процесса. Вы начинаете снова перебирать мысли в поисках подходящего определения и говорите «Мое тело в основном в порядке». Вы в это верите. Данная формулировка вам подходит. Вы можете садиться на карусель. Когда вы напишете эти утверждения вокруг большого круга и сфокусируетесь на них, то почувствуете себя гораздо лучше. Теперь настала пора сделать новое утверждение. Вы можете сказать что-нибудь вроде: Я верю, что Вселенная отвечает на мои вибрации. Вы совершенно в этом уверены. Значит, данная формулировка выбрана правильно. Тогда вы говорите следующее. «Это физическое тело много лет служило мне верой и правдой». Вы верите в это. Значит, вы нашли еще одну подходящую формулировку. Ваше настроение начинает потихоньку улучшаться. Вы начинаете постепенно освобождаться от негативных эмоций и уже не так злитесь на себя. Уровень ваших вибраций становится выше. Итак… Продолжим и сделаем наш процесс еще более сильным. Когда вы найдете мысли, поднимающие вам настроение, продолжайте записывать вне большого круга. Делайте это по часовой стрелке. Начните с того места, где на циферблате находится число 12, а затем продолжайте на отметках 1, 2 и так далее до тех пор, пока у вас не наберется 12 формулировок. Ваши мысли по поводу определенного вопроса могут быть уже настолько сильными, что изменить их с насколько не удастся. В этом случае процесс «Колесо внимания» поможет найти те самые мысли, которые будут близки к вашему нынешнему состоянию до такой степени, что не сбросят вас с колеса, а позволят начать продвижение к цели, то есть к нужному состоянию Духа. Этот процесс – одно из самых действенных вибрационных средств. Например, представьте себе, что вы ощущаете себя очень толстой. Вы сильно поправились. И теперь, когда это уже случилось, собственная полнота занимает все ваши мысли. На данный момент вы просто переполнены негативными эмоциями по поводу собственной фигуры и того, как вы выглядите. Возьмите лист бумаги, нарисуйте круг в середине, а внутри него напишите слова «Я хочу чувствовать себя стройной». Теперь сконцентрируйтесь на этом утверждении и попытайтесь найти мысли, которые совпадали бы с желательными для вас чувствами и поднимали настроение. Попытайтесь найти мысль, которая не отбрасывала бы вас на обочину. «Я могу снова стать стройной». Эта мысль слишком далека от того, во что вы действительно верите. Вы не можете поверить в возможность похудения, даже если очень этого хотите. Данная мысль не годится для вас, поскольку из-за нее вы рискуете остаться на обочине. Мои сестры каким-то образом могут оставаться стройными и красивыми. Тоже не слишком удачная мысль. Их красота заставляет вас лишь еще острее ощущать собственную непривлекательность. Вас уже отбросило на обочину. «Я смогу найти средство, которое мне поможет». Несмотря на то, что данное утверждение по своим ощущениям кажется несколько лучше предыдущих, оно все-таки не слишком вам подходит. Вы уже перепробовали много средств и способов похудения, но ни один из них не привел к хоть сколько-нибудь значительному результату. Данная мысль только заставляет вас вспоминать прошлые неудачи, поэтому вы не слишком-то в нее верите». Я знаю людей, которые столкнулись с той же проблемой, что и я, но сумели с ней справиться. Эта мысль уже может привести некоторое облегчение, и ваше настроение несколько улучшится. Помните, что речь в данном случае не идет о полном избавлении от проблемы. Вы только ищете мысли, которые давали бы вам положительный эмоциональный заряд. И последняя мысль оказалась как раз из их числа. Итак, возьмите ваш лист бумаги и напишите эти слова на том месте, где на часах стоит число 12. Затем продолжайте искать новые позитивные мысли. «Я не обязана похудеть за один день». Час. Вполне подходящая мысль, запишите ее. Я найду диету, которая мне поможет. Лежите на обочине. Мне не нравится, как на мне сидит моя одежда. Продолжайте лежать на обочине. Было бы здорово обновить гардероб. Два часа. Годится. Я почувствую легкость во всем теле. Три часа. Годится. У меня появятся новые силы. 4 часа. Тоже Хорошо. Ко мне в голову придут новые идеи. Пять часов. Вы начали потихоньку двигаться вперед. Я уже знаю, что мне может помочь. 6 часов. Да, вам уже гораздо легче. Я могу себя контролировать. Семь часов. Подходит? Я жду этих перемен. 8 часов. Очень хорошо. Мне нравится быть в хорошем настроении. 9 часов. Эта мысль тоже подходит. Запишите ее. Мне нравятся приятные ощущения в теле. 10 часов. Годится. Я довольна своим телом. Одиннадцать часов. Ура!» Теперь, записав это утверждение на одиннадцатой позиции, вы эффектно завершили свой путь вокруг слов, написанных в центре вашего колеса. внимания. Почувствуйте, что теперь вы достигли полного вибрационного соответствия с ними – Хотя еще совсем недавно это казалось совершенно невозможным. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе колесо внимания. Ваша сила находится в настоящем моменте. О чем бы вы ни думали, о прошлом, настоящем или будущем, вы все равно делаете это именно сейчас. Вы посылаете вибрации сейчас. Вы испытываете чувства тоже сейчас. Таким образом, то, что происходит сейчас, можно назвать творческим единением между жизненной силой и вами, принимающим и пропускающим ее сквозь себя, соединение и принятие. И все это совершается именно здесь и именно в данный момент. Мы хотим, чтобы вы подумали над этими словами в течение нескольких следующих дней. Ваше настоящее — это всегда новое и неизведанное место. Мы любим эту новизну и свежесть. И теперь мы хотим показать вам, что следует делать, как соединяться со свежей энергией и испытывать свежие желания, которые приведут к свежему результату. Процесс «Колесо внимания» является одним из лучших способов, которые были разработаны нами. Обращайтесь к нему, если вы хотите, чтобы ваши убеждения соответствовали вашим желаниям. Иными словами, формула созидания чего угодно, вплоть до чувства радости при уплате налогов, состоит в следующем. Определите свое желание и достигните с ним вибрационного соответствия. Еще пример. Вы можете начать процесс так. Попытайтесь найти фразу, которая позволила бы вам сесть на карусель. Напишите фразы, которые бы точно соответствовали тому, во что вы всегда верили и продолжаете верить. Другими словами, если вас угораздит написать «я всегда получаю огромное удовольствие, когда плачу налоги», вас немедленно отбросят на обочину. Вы можете написать «Я думаю, это просто прекрасно, когда твои деньги получает правительство, которое может пустить их на нужды государства». И вы поверите тому, что написали? Имейте в виду, что целью данного процесса является такая формулировка, которая бы соответствовала вашему желанию и пробуждала бы вас положительные эмоции. Вы, например, можете написать что-нибудь вроде этого «Мне нравится жить полной жизнью», «Мне приятно, когда я знаю о своих обязанностях», «Мне нравится все делать вовремя», «Я люблю чувствовать порядок и организованность в своей жизни». И все-таки вы чувствуете, что это слишком сильная формулировка. Мало того, вы это знаете» вы всегда можете понять, насколько то или иное утверждение подходит вам, опираясь на собственные ощущения. Именно так, методом проб и ошибок, вы пытаетесь добраться до истины. И вот вы говорите следующее. «Я представляю себе, сколько народу еще до меня страдало от налогов, но ведь они с этим-то как-то справлялись. Вот вы уже и попали в точку». Несмотря на то, что наша налоговая система далека от совершенства, она является механизмом, при помощи которого функционирует наше правительство. Как вам кажется, подходит данное утверждение или оно никуда не годится? «С каждым годом дела идут у меня все лучше и лучше. Мне все легче управляться с ними, и я сделаю все возможное, чтобы добиться еще большего». Аналоги служат для меня прекрасным стимулом к тому, чтобы стать более организованным и разобраться в том, как работает система. Звучит позитивно, не правда ли? Чем позитивнее ваши эмоции, тем удачнее идут у вас дела. А сейчас внимательно прислушайтесь к нашим словам. Мы с вами не старались избавиться от самой проблемы. То есть ничего по-настоящему не изменилось. Вы по-прежнему вынуждены платить налоги. Просто теперь вы подходите к этой проблеме по-другому. Изменилась лишь ваша точка зрения, ваше видение ситуации. Иначе говоря, вы гораздо легче достигаете теперь чистоты и ясности восприятия. Память уже не подводит вас как прежде. Если вы что-то забыли, то теперь вам гораздо проще, чем раньше вспомнить, когда это произошло. Другими словами, все эти разбросанные обрывки вашей жизни, валяющиеся где-то на дне коробок, ящиков или кошельков, все эти осколки информации, раскиданные тут и там, теперь встретились в вашем сознании. Ваш внутренний разум начал постоянно подпитывать вас, чего никогда прежде не происходило, вплоть до того момента, когда вы, затратив совсем немного времени, привели в соответствие энергию и желание. Неважно, Огромный – это дворец или простая пуговица. Если вы фокусируете на них свое внимание, они начинают собирать жизненную силу. А ощущение жизненной силы – это то, на чем зиждется сама жизнь. Причина, по которой вы начинаете накапливать силу, является в данном случае совершенно несущественной. Иначе говоря, вы можете испытывать совершенно одинаковое удовольствие как от уплаты налогов, так и от планирования кругосветного путешествия. Вы, наверное, несетесь к нашим словам скептически, но только лишь потому, что противодействуете естественному течению энергии по направлению к объекту вашего внимания. Вы аккумулируете энергию так, как хотите сделать то, что должны сделать» но при этом вы практически сразу же отводите ее поток в сторону, поскольку старые привычки и убеждения препятствуют его течению. Когда поток энергии проходит сквозь вас, а вы сопротивляетесь его течению, то это для вас даром не проходит. Однако теперь, когда к вашим услугам процесс колесо внимания, позволяющий фокусироваться на объекте дольше обычного и помогающий осознанно достичь позитивного образа мыслей, ваша точка притяжения непременно должна измениться к лучшему. Применяя этот простой, но действенный процесс в самых различных жизненных ситуациях, вы значительно улучшите свою точку притяжения, если, конечно, будете направлять внимание только на то, что действительно важно для вас.